Это будет, да, Там отпускал там, но ну, то что то есть очень сильно контролирует. Да, да, вообще. Вообще. Вообще. Вообще. Вообще. как может быть, он испытывал больше чувства, не знаю. Понимаете, во-первых, явно, явно видно видно. Проблемы, психологические проблемы подросткового возраста. Это слишком да. явно видно. Второй момент. А дело в том, что было состояние аффекта. В первую очередь было состояние аффекта. Естественно, естественно, постоять. конечно. конечно. Но разбираться, доказать, что произошло что там в тот вечер, и потом э, подробнее про наши отношения поговорим. Человек, которому удалось очень много выяснить, э, наш коллега журналист, экспонент журналистов «Самсамольской справы» Александр Бойков, что знает он о случившемся в тот вечер. Розовый, пятница белый с красной полоской, получается сразу 30 детей. именно отец. Вот это вам фраза, я В Сейчас западные энергетики готовятся к зиме и заполняют свои хранилища. Но на данный момент нет никакой гарантии, что Киев не отберет предназначенный им Мы прислушаем. Павел Николесов, Марина Елисеева. Первый канал. Треса. в во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому с 1 июня на территории Крыма в обращении будет только российские рубль. Перед период использования гривны сокращен. Ранее предполагалось отхождение на с рублем до конца 2015 года. Ну, таким образом, с первого летнего месяца в Сеопию. Александра Веденкова, можно будет перевести УИШКИ. А в снабжения Кеодосии, Судака и Керча. Третье направление – бортовое питание. Это, пожалуй, самый сложный вид кейтеринга. Именно поэтому повара постоянно проходят стажировки в учебных классах, стилизованных под салон самолета. Между прочим, в первом классе мы даем каждому пассажеру своего личного пола. Большинство крупных авиакомпаний, таких как Люфтганзе, Эйрфренс и Turkish аэрвэйс работают с одной... Какие проблемы не возникают в случае? Сразу после истого программы на НТВ. И фундаментальный провал усилий мирового сообщества. И честно признать, что мировое сообщество терпит фиаско. Особенно. Только так можно будет решить проблему. Еще 90 продолжается далее в программе. Все удобства для крови. Суперсовременный медицинский центр в Казани принял первых доноров. Осторожная переставка. Можно ли вернуть деньги за билет на авиарейс, на который пассажир опоздал из-за задержки другого самолета всех подряд, что все сборной России рассказали, как им далась новая поддержка на чемпионате мира. Это вещарные новости, мы вернемся в эфир после недолгой рекламы. будет создана целая сеть центров переливания крови, оборудованных по последнему слову медицинской техники. Они смогут принимать в десятки раз больше долларов, а для препаратов будут созданы условия, которые во много раз продлят срок хранения. В рамках настройства здоровья первые подобные центры появились уже в нескольких городах, и из Казани репортаж Светлана Костя. Первыми в новый центр заходят почетные доноры. Значит, у каждого 8 спасенных жизней. Вы же видите, не авария, авария, а дети просто нужна. Потом онкология, как развивается. А там же лежат термоцидники. Вот один аппарат, лежишь почти полтора часа. Термоциды идут только вот раком больным, детям идут. И все стараются. Например, если у меня, например, родственник заболеет, да я, 5 метров крови да, с абсолютным Огромные залы для сдачи крови и самое современное оборудование. Новый центр одновременно может принять десятки доноров, вдвое больше, чем старых. Приходят донору больше, чем аппараты. Приходится не очень ему комфортно, потому что приходится ждать. Здесь же приходят доноры, которому мы сразу можем всех принимать. Время сокращается за счет протокола экспресс, который есть в этом аппарате. До этого времени центр крови в Казани располагался в небольшом здании, тесные залы, старенькие кресла. Вот так выглядит старый центр. Здесь производится забор крови, а затем на анализы в лаборатории ее везут на другую часть города. Сейчас же все будет происходить в одном месте. Благодаря современному оборудованию в новом комплексе многие этапы обработки забранной крови проходят без участия человека. Например, в центре получают высокоочищенную плазму. Там есть всякие всякие такие компоненты, да, и их несут клетки крови. А вот здесь те самый фильтр, который вылавливает эти рейки которые несут ту информацию, и человек переносит это фильтр гораздо проще, гораздо легче, с большей пользой. Современные технологии позволяют замораживать эритроциты. Если при обычном хранении они годны в течение всего пяти дней, то в замороженном виде они могут храниться пять лет. Это позволяет делать запасы электрики крови. Этот центр гарантирует безопасность крови. Идея очень серьезную системы многоэтапного контроля за качеством начиная от герцологической лаборатории, бактериологической лаборатории, различных других методов химического физического анализа. И, что очень важно, что внутренние современные экспресс-тесты, которые в течение одного дня позволяют сделать вывод о гарантированной безопасной крови. Подобные крупные комплексы, благодаря национальному проекту здоровья, появляются по всей стране. На очереди модернизация так называемых кабинетов переливания крови. Светлана Костяна, Олег Матюшев и Анатолий Минеев. Первый канал. Казань. Главного тренера сборной Бразилии по футболу Луиса Филиппа Скаларе улечили в нее платье налогов с ему Мутангиева прокуратура в Португалии. Речь идет о периоде 2003 2008 год. Когда Макаларе был наставником национальной команды этой страны, тогда он получил скрыл доход в размере 7 миллионов евро. А деньги перевернут на ссорные счета. Сам Бразилик решает, прессия уже подметилась, дело почти Давно лет недавно, именно сейчас за месяц достаточно сидячих в Бразилии. Ну и тема новостей спорта, продолжается мой коллега Александр Садоков, он уже здесь, в большой студии Первого канала. Здравствуйте, Александр, всем радуется нас сегодня. Безусловно, порадую, я бы хотел спросить, о чем связь 5 мира в Бразилия. Бразилия, Рио. То есть все в Бразилии под подозрением. Расскажите, давайте, о новостях. Начнем с хоккея. На чемпионате мира в Минске осталась всего одна команда, не потерявшая очков. Это сборная России. Накануне россияне одержали четвертую победу, на этот раз обыгран Казахстан. Несмотря на серьезное игровое преимущество наших сетиистов, первая шайба ворота казахстанского голкипера Алексея Иванова летела лишь под конец первого периода. В большинстве отвечает Сергей Плотников. А в середине второго сборной России имел уже 4-0 после точных бросков Егора Яковлева, Даниса Зарикова и Николая Кулёнова. Сезон начался заключительный отрезок. Виктор Тихонов отправился за станские ворота и пятую шайбу. После чего россияне откровенно расслабили, за что их были наказаны. Михаил Панчин и Алексей Сергеевнов две шайбы отрезали. В, основном, в самой концовке сборная России ответила 7 и итог 7-2. Отмечу, что четыре шайбы на команды забросила в большинстве что большинство пошло, это добавить уверенности, а, а, 5 на 5 можем больше добиться, что есть Даже хорошо большинство. Это, это да, то есть может быть пока потом оставим 5 на 5 давай. следующий матч группового этапа сборной России придет в субботу 17 мая против Латвии. Тем временем наши соперники по группе «Б» Швейцарцы, приехавшие в Минске в рамки серебряных призеров в мира, лишь в четвертом матче сумели набрать первые очки. С счетом 3-2 Швейцарцы выиграли у команды Германии и сохранили пусть и минимальные шансы на выход в высоту. Португальская Бельфика проиграла восьмой Еврокубковый финал подряд в решающем матче Лиги Европы. Подопечные Жоржа Жезуша уступили испанской Севилье. Те, кто ждал открытого футбола с обилием опасных моментов, его не увидели. Команды, которые сосредоточились на обороне, главной целью было не пропустить. В итоге 0-0 по итогам основного времени. Лобертайм за ничей также не принес, и пришлось определять цели после матча в финале. Походится нападающий Бенфики Оскар Хардоса, счет к этому времени 1-1. Рванный раз вверх, потуски за тудор порталя ударную на силу, а на точность. И португальский зал кипер-сереги Бетов высадки на смять уже. Су удары исполняют четко. теперь через мячу посходит игрок Бенфики Родриго и снова вытягивает играет А Это Фелин Гамео ставит точку в сценарии. Севилья Терзион, а бывший тренеришка Спартака Унаи Эмери, передает большой привет Арсену Терзиону. Сегодня определился чемпион России по футболу. Матчи заключительного заключительным от 30 тура начнутся в 18.30 по московскому времени. Основное внимание будет приковано к двум играм. Именно в них и будет решаться судьба чемпионства. В Судатонахимках лидер в столичной играет с третьей командой с локомотивом. Сейчас их разделяют всего два очка. 61 и 59 соответственно. Арганизм для гарантированного чемпионства нужно побеждать. В случае, если выиграет «Локомотив», шанс на первое место есть у международников. Но при в таком варианте все будет зависеть от того, как в Кубаниу сыграет «Земид», у которого пока второе место и 50 х Чемпионом страны из трио «ССК» «Земид» «Локомотив» может стать любая команда. Сегодня стоит еще одно столичное дерби. Динамо, уже гарантировавшее себе место в Лиге Европы, встретится со Спартаком, который участие в Дефротске в себе пока не гарантировал, но очень хотел бы. Краснобелые еще не потеряли шансов занять пятое место, но для этого команде Дмитрия Глухову нужно только побеждать, и вдобавок еще ждать исхода встречи Анжи-Краснодар. В Риме продолжается представительный теннисный турнир с предавным фондом более 4 миллионов долларов. Мария Шарапова в стартовом матче. была победу над теннисой Пуэрто-Рико Монику Тьюи. В основном ракетку она пробилась из квалификации. Шарапова пробилась за полтора часа счет по центру 3 75 будет в мельце. Следующей соперницей Марии Стейн 11-я ракетка турнира, одна из самых красивых финистов современности Анна Ивановича из Сербии. Вы сейчас привинули к экрану, надеялись видеть Анну Ивановичу, не нет, Тарапова. Но Маша зажигает, напряженной неделя, как у нас. без есть правда, всё время выигрывает. Главное, пока побеждает. <свеч> Новости спорта Александр Александра Садовского. <свеч> Нынешним летом российские авиакомпании начинают продажу так называемых невозвратных билетов. Подобное правило успешно успехом применяется в мире многими перевозчиками. Стоимость таких билетов обычно значительно ниже. Но и получить обратно деньги, если пассажиры без веской причины передумают лететь, уже нельзя. Как сделать шаг, чтобы экономия не вернулась убытками и выяснила единицу? Ну, это, конечно, был полный ужас и вообще шок, потому что мы столкнулись с этим первый раз. У нас был стыковочный рейс на вечеринке из Екатеринбурга через в Германию. Эту поездку Полимер вместе с мужем планировала заранее, еще за четыре месяца до отпуска. Заказали отель, билеты, отдых шел по плану, но на обратном пути их рейс задержали в Германии. И на стыковочной и другой авиакомпании они не успели. В итоге, когда мы позвонились, у нас уведомили о том, что... Наши билеты были по к предложению, и мы имеем право либо там вернуть, либо получить вообще какую-либо компенсацию. Мы обязаны полностью за свой счет купить новые билеты. Тариф невозвратный на душовый за рубежом обычная история. 21 июня появится и в России, когда в силу поправки в воздушный кодекс. Такой билет нельзя не сдать, не поменять, хотя, конечно, будут и исключения. Вы болезнь, и можете предоставить правку от врача. А сумму за перевозку независимо от квадратности тарифа также у некоторых авиакомпаний отказ есть служит причиной для квадрата авиаметра в любом случае и еще как бы один аспект вы можете вернуть с вами перевозки в случае если авиакомпания опоздает опоздавший стыковочный рейс тоже можно будет поменять билет. Mm-hmm сказал, что этот тариф невозвратный, а, то нужно просто открывать правила и э, искать там эту информацию. Какой же все-таки билет, и можете ли вы да, его вернуть в случае чего? Теперь у пассажиров появится выбор, говорят эксперты, купить билет подешевле, и предполагается, что невозвратный будет процентов на 20, ниже обычного, но при этом понимать все риски. Кроме того, ожидается, что поправки правительству закон скажется и на обычных билетах. За прошлый год убытки авиакомпании из-за возврата составили почти 23 миллиарда рублей. Учитывая такие риски, авиаперевозчики сегодня на откручивают билетов, то есть пассажир платит за себя и за того парня, который, возможно, в последний момент передумает детей. Самолет не будет полностью заполнен, все равно существует определенный процент этих сандаратов, то этот риск закладывается в существующий тариф. Мы уходим от этого риска. И это скажется на стоимости как невозвратных билетов, так и возвратных. Мы ожидаем в связи с принятием этого закона э, снижения э, тарифов на авиации. Эксперты авиарынки говорят, что во многом произойдет упорядочение, ведь фактически невозвратные билеты существуют и сегодня за так называемые блочные места чарка для крейсов. Которые... большинство авиабилетов были и будут невозвратными. Скорее всего, просто туристам уже изначально, официально, явно, жирным шрифтом в договоре будут сообщать о том, что данная категория билетов является невозвратной. Долю невозвратных билетов станут определять сами авиакомпании. Их будет больше весной и осенью, сезон же, летом и в новогодние праздники. Билетов по Академатарику ожидается значительно меньше. В за 23 миллиона долларов ушел с молотка самый крупный в мире голубой бриллиант. Камень весом 13 каратов относится к лучшей категории чистоты. Покупательная драгоценность стал американский производитель ювелирных украшений. Днем ранее на торгах был продан огромный желтый бриллиант. Весом более 100 каратов 16 миллионов цифра не бывало для камня из-за оплошности визажистов от нападов копрации приходится обливаться Анжелине Джоли. Репортеры секс-хроники обсуждают неудачный макияж и надевы, с которым она появилась на премьере фильма. Снимки актрисы с белыми пятнами на лице облетели весь интернет. На репутацию безупречной красавицы здесь Голивуда чуть не испортила худож со светоотражающими частицами. Она незаметно нахоже, но при свете какой-то вспышек сильно блекует. Подобные проблемы уже столкнулись. Многие знаменитости до этого на странице газет попадали фотографии с пятницы-макияжем, таких звезд, как Николь Кидман, Майли Сайлес и Илон Гори. Вечерные новости на первом канале подошли к концу. Я Дмитрий Борисов. Увидимся на Час 290-45-45. БТИ города Екатеринбурга. Ваш надежный партнер. Мы не играем в кубики. Мы помогаем строить фундамент ваших прав на недвижимость. Мы движемся вперед. Но остаемся рядом с вами по прежнему адресу. Вайнера 9А. От производителя компании Ресланта Представляем вихрь возможностей и вихрь идей Электроинструмент вихрь в магазинах нашего города Надежно Внимание, внимание, Протооткрывание. открывание Галерео, Галерео, всех парк чудес Галилея. Вы увидите вещи познавательные, чудо чудное и увлекательное. Галерео, от испуга до восторга Быстро и качественно Евроокно стандарт 286 меом боковая техника таски до 17 например стиральная машина «Кэнди» с машина машиныэндди с 16ю программами стирки всего за девятьсот99 рублей я я выгода твоя уникальные пуховые пни на беринского9ба метро ботаническая Привет! У нас сегодня жарко, обещаю, потому что в гостях крымчане, но удать покорим, что за солнечную невесту наше будет бороться. А индивен, преуспевающий Эрнест из Симферополя, перспективный Павел из Алушты и спортивный Игорь из Ялты. Но сначала давайте посмотрим на невесту. Красного города, героя Севастополя. И на этой передаче, я надеюсь, встретит свою вторую половинку, которая зажжет в сердце вечный огонь любви. И в этом поможет моя мама. Проходите, девочки. Юлия, 21 год. Родители ее возлюбленного прочили сыну военную карьеру и настояли на том, чтобы он не тратил время на отношения. Юлия студентка Севастопольского национального института. Подрабатывает официанткой ресторане, любит петь, танцевать сальсу и играть в русский бильярд. Предупреждает, что иногда бывает. Это, это называется наша, наша крымская похова. Это камни. Камни у нас класочки на воне, То есть это действительно дикие камни, это не насыпная галька, это действительно природный камень. Чтобы можно было посмотреть... Это как раз отваривается. Да, спасибо. Родная. Они красивые. Это энергетические камни. Они также... Они для камней, для нашей программы. А мы устраиваем на свой черный Боже, Юречка, расскажите про жениха, у вас такая история? Я рыдала. Можно, конечно, начать с видеопрезентации, которую подготовили мои друзья. В Севастополе у меня живут мои близкие, любимые мне люди. Они всегда поддерживают меня, и поэтому мы подготовили... Желали, что вас туда отправляют, Конечно, подготовили приветствия. Давайте, спасибо. Привет всем, канал! Меня зовут Настя. Сегодня нашей программе «Давай поженимся» моя прекрасная и замечательная подруга Юля. Она моя одногруппница, она замечательный человек, ответственный, веселый, отзывчивый. И сегодня ей предоставилась такая возможность, одна на миллион просто, оказаться в этом шоу. А это у нас замечательный город Севастополь. И отсюда до Москвы. Руслый подальше. Пусть Москва встречает Юлю в дружелюбно, как с нашего Здравствуйте, меня зовут Василий Козловский, я лучший друг Юлии. Она очень добрая, хозяйственная, всегда жизнерадостная, все поможет, придет на помощь. Я очень люблю его. Занесу я будущему участию Здравствуйте, первый канал. Я Соколовская Екатерина. Я хочу представить свою лучшую подругу. Я с ней с самого детства. Она очень творческий человек. Очень вкусно готовит. И жена из нее будет вообще класс. И какому-то парню сегодня обязательно повезет. Юля, держи на себя кулачки. Юля, тебе сегодня желает удачи весь Российский Фим. Севастополь. Пусть Фим. тебе Фим. сегодня достанется самый лучший жених. Москва, Фим. привет! Ну правда, энергетически необыкновенно, это так чувствуется, если все так передается. Потом ваши друзья все вам рассказали. В общем, всегда слушают, да, и не нужно никаких вопросов задавать. У меня, собственно, раньше не было такого ход, чтобы отношения, которые были бы серьезные, именно привели бы к семье. Последний молодой человек, с которым я была, познакомилась, ему 25 лет, он служил в охоте был штурманом. Довольно-таки познакомились интересно. То есть я пошла с друзьями в клуб. Мы увиделись, встретились глазами. А так как для меня ничего не стоит познакомиться с молодым человеком, я решила это, это... Не Но она... я это pensала... <связываю> Да, <связываю> я ему под путь говорю говорит привет, солдатик. Привет, матрик. Нет, нет, нет. Нет, вы знаете, ничего слушать. Женщина evet. это хитрое существо. и welcome? <God> Очень хитрое существо, поэтому я в такой работу сейчас. Очень глаза это самый важный инструмент, которым пользуется любая женщина. Поэтому ждать, да, глаза делают все, и мужчина уже сам готов. Ну а как вы Научите. Искра должна в любого. Мы так как это загадать? Нет. Нет. Юлечка, да. в общем, у вас случился роман с этим прекрасным нареком. Да, что, что произошло? Нам? Что произошло? Так что даже мама звонила его семье. Произошло то, что у него появилась возможность работать в другом городе, в другом ну, месте. Ну хорошо, Юлечка, вы могли за ним поехать? Я могла за ним поехать, я ему говорила, что при желании любые отношения не строятся, ну, не зависимо от расстояния. Нет, так, ну, так бывает неудобно, может, бывает, все э, в разных городах, это ж не повод. Так. А вы звонили родителям, чего хотели узнать-то? Я хотела, чтобы э, они пока как бы повлияли на него, чтобы он не уезжал, потому что у него перспектива, у него... Вообще у него все было бы в шоколаде, шикарно, да? Нет, вы когда позвонили, вы хотели какого... Чего хотели услышать от Я его хотела, родителей? чтобы родители не давили на него, узнав, что переживали на и не э, И так как э, все-таки очень тяжело и ему было на душе, он пережил очень многое, да? И как-то его поддержать. Я пыталась, чтобы родители оставили его в покое пока, да, ему немножечко самому решить, но... Просто наши отношения еще были не на таком уровне ну, серьезном, что какие-то вот... А ой, сколько вы с ним были вместе. Ну, Буквально месяц. Да, Мы просто за этот месяц да, уже зародились да, эти ну, эти... ну, это 21 год. Вы сказали, 93, 92. 92. 92, -го. 92, -го. 92 -го. Ну, зародились эти чувства. То есть вот да. эта вот искра пошла. Все было поэтапному, Встречались, гуляли, сидели. Я думаю, родители сказали, у тебя еще и будет вот что только вот оно, когда Дорогая Надя, я, кстати, тоже так в зависимости от мамы, да? Я пока что да, мы живем вместе, поэтому домиша еще судьба в плане карьеры, она не устроена. Сколько еще учиться осталось? Последний вот лишь заканчиваем. заканчиваю гимн, подписались, нам кредит. Финансовый. То, ну, что вы сегодня официанткой в ресторане, это хорошо. Дети посольщики работают, это хорошая практика. Учат коммуникацию с людьми. Конечно. Во-первых. Да, и летом, когда наступает такое время, это надо, не на сезон, почему бы не поработать? А в плане именно основной карьеры, которая дальнейшая будет... Она будет. Видно, что она склонна больше к семье какую Какого вы хотите лучше? Нет. В первую очередь, ну, какая вашем представлении должна быть идеальная семья? Потому что, как кажется, мы, творительщики, с ваши мы будем молоды. Мы не приветствуем все эти сожительства, да? нужно было Я выходить. Потому что один раз и навсегда. В общем-то, тоже не привет. То есть, если вы у вас завели отношения, то все должно быть серьезно, по-венер. век он короткий, поэтому сначала ты здесь потратишь время, потом еще. Вот девушки мечтают, вот там романтические в течение двух дней, месяца, они хотят уже выйти из Для меня главное такой человек внутренний. И что он вообще из себя представляет? А что, что? А что представляет? Представляете, что у него что? должно быть? Да? Ну, материально это, конечно, да. хорошо. Но у дороги, девчонки, материально в вашем представлении и в нашем. Да. Я бы просто это две большие разницы. Поэтому конкретно. Да. Хорошо. У лички избалованные такие. Девочки, ну. которые приезжают в Москву, они тоже все вы сразу. Поэтому давайте покажем, какие еще остались у нас, девчонки, в расстались. Деньги да. не главное. Деньги счастливы. Да. То, то есть, есть. можно, это у него съемная квартира. Какая? Главное стремление, главная да. цель. Если я вижу эту цель в глазах, то а где какая это... должна быть такой рассматриваемость? Цель карьера, это семья, это то, вот, что он говорит, я хочу обеспечить свою семью. Это мой долг, как по-мужски. Поэтому вот я вижу это желание. Хорошо, хорошо, хорошо. давайте так. Вот один будет творческий, прекрасный, но будет один, рисовать шаржи на набережной Восток. В общем, будьте призывать, да. Человек... Проходите, не проходите мимо и будьте эти рожицы. <связывающие> а что а Нет, Если нет. Это... нет. Скажет, а он скажет, а мне это? Невозможно. Хорошо, падни. Хочу от вас конкретно. Конкретно. когда должен отдать Она сказала так. Семья – это все. Так вот человек, который прежде всего готов будет создать эту семью, он должен для себя решить. Что для него главнее, семья или все? Вот если молодой человек решит, что для него семья – это главное, что дети – главное, и продолжение. Вот тогда, вот смотрите, да. у нас у русских огромные недостатки. Мы бывшие а, своих, а, я не половина, а, своих партнеров по жизни. Мужья, больше жен, а жены, больше мужей, детей.